<связь> Ля -ля -ля -ля -ля. Привет, пицца, мы прыгаем, разбиваемся, но ну, он разбивается. Так, что, что, что вы делаете? Ты меня дашь в этой жизни спать. Спи. Так, что это такое? А вы нашли эклипсу? Мне нужна эклипс. Срочная эклипса. Срочная клипса. Вы видели ее выступление в телевизоре? Видели, видели? Не вижу, не не Нет, видел, видели. Нет. У нее она какую-то новую технологию создала, с помощью которой мы можем летать. С помощью какой-то ракеты и крылья. Моя Рэклипса! Могу... Крылья. Я нашел и фейерверки. Нет, какой что это? это? Это ракеты. Ракета. Смотрите. И. Ну, и что? И что? Ю... Я бабочка юху ня на на Эй, как тебя зовут? Висперия смотри тебе до денег, чтоб ты купила. Мне, мне, мне. Ну, не интересно. Ну неинтересно, Зато мы будем теперь Потому что весперья тупая, поэтому и тупые. Значит. ю поля Не понял, что это такое. А, вот где они тут. А, вот куда они выкидывают, чтобы мы не нашли. А, я нашел. Выкинул он тут. Я-то тут нашел. Ай. Я сейчас это все продам и получу деньги, и куплю снова себе ракет и пойду в полет. Красота. С мэром Эклипса все классно. Представьте, вернется бывший мэр. Класс это будет ужасно. Это мой... ужас. Вернется старый мэр, все изменится, снова все будет как как раньше, вот эта древность. Люди. Должно, должны люди развиваться, а должны быть лов. новые технологии, мы а а не лов. должны застрять в средневековье. Сетесь, как все бабки старые. Что тебе? Ариан. Ищ... Ариан. Да что? Я это говорю, говорю то, что он не ворнется, он уже вместе с Марков сидит. Он за взятки, а Марка не знает за что. Ой, знаешь, знаю таких идиотов, как, наверное, выйти. Они 60 раз могут выйти, уже договориться. <можистый> Дай их. Бесполезные-то, Маджисти. <можистый> Слишком много мне тети не кажется. Так. Собрал бананы и что-то... юху, полетели. Радали бананы. Получили бабушки, бабки. Ай, ты офигел. Если бы ты мои деньги забрал, я бы тебе Слышь, сам уйди. Я не собираюсь никуда уходить. Оглый. Эклипса. Можно у вас купить ракет снова? Привет, привет. Мне надо ракет. Я могу только две ракеты купить. Эклипс новые технологии сейчас очень дорогие все что о полетел но считай все потратил деньги зарабатывать не на что их получать привет как дела Иди тут наглое лицом. Наглое, наглое, наглые Так, пойду ягоды заберу. Во Первых ягоды этой баб. Это деньги. Так, ну-ка свалили от них Вы чё, все ягоды обчистили? Вы серьезно? Ну, хотя бы оставили тут. То... Тут, я смотрю, уже ягод нет. Вы обчистили всю ягодницу будет а тут, личный огород. Сделать в личный огород. Ну, тут хоть Не ягоды пути. мои собирай, ты посмотри на эту. Вообще. Ну я собираюсь, что? Да и ничего. Что ты мне сделаешь, ну? Выгоните еще из дома на лавочке спать, ясно? Да. Балда. Слышь? А, ну ладно. Возле твоего дома хорошо, мы брать не будем. Давай, пойдем. А я ли... не могу, мне нету. Уж... Ладно, я прибегу. за крылья тетские. привет что ну хотя бы мороженое поем 6 по 12 там по он мороженое забрал грязь человек ломай ломай ломай на сам сломал человек грязь сломал мороженое ой забрал так ты хочешь сказать то, что я сейчас получу больше. Получу у торговца больше монет. Беру мороженое. 12 день. Нормально. Вообще классный заработок. Ну, это Мэри Клипса процентов сейчас скоро уберет. Поэтому надо пока шиковать. Цены поднимут процентов как обычно. Топ сомневался. Здравствуйте. Здравствуйте, Здрасте. Сегодня вообще день прекрасный, спокойный. Никто не тревожит, никто не ответ. И надо еще Зои выселить. И вот день прекрасный. Тогда точно. Выгнать эту Зои и все, и день удался, я считаю. Зачем ты я вообще там поселил? 10 тысяч, прикольно. Mm. Цены растут. Mm. Зря ты накаркал то, Зачем? Чем ты мне тут говоришь? Тут рядом эреклипса такая проходит, и им и ты такой, классный способ на мороженое. Вот и все. Пипец теперь твоим мороженым. Да тише говорить, она же все слышно. Она тут ходит везде, что-то нюхает, разглядывает все. Все теперь это ужасный способ заработка. Купишь там две, это двенадцать. Привёшь сюда, продашь за двенадцать. Все, заработка нет. Я у вот, тебя сворую потом. <кхм> Только попробуй знаешь, попрошу Эклипсу, чтобы она тебе там была раньше такая штучка в древности, называется кляр. Кляр. Кляр. Вот эти, если не вернешь, все, тебе капец лютый. <соединяющие> Клярт. Либо втя в кляр впущу, ясно? Еще была, знаешь, такая страшная штука, как ба. Это хуже, чем 100 кляров. Согласись, Адриан? Смотри, он ворует там. Смотри. У тебя воруют. Давай, вали. Так, все, пойду я отдохну. Уже рассвет, рассвет. Вы офигели кусты воровать. Я сейчас вам лето... Эклипса! Там они, короче, малину крадут у меня. И... Для них это выгодно. Вот. И клубника очень выгодна. Очень клубника выгодна. Мне кажется, тебе надо поднять цены. Точно цены подними. Сделай так, чтобы вообще торговаться невозможно было. Все. Липса, мои намерения услышь. Ару тебе. Я хочу. Да, подожди, Тики.